расстрелились. Да, да. Из-за того, что народу потеряли много. Ульяновская вот, да. команда. Ульяновский дивизион. Осталось живых только 13 на машинах. А, я, я совсем, но надеюсь, на усе. В основном, вот. говорит, ногами страдают там, раняют у ноги. Да на все это да, Вот, у нас был пиздатый полка. Его красиво снайпер ебнул. Видишь как? Потом это, через сказку, вот через сказку пуля пошла через голову, через сказку, и с другой стороны сказка тоже вышла. Mm. Каску на насквозь уяривает. Вот как их стреляют, ебать их канем. когда же они сука там угомонятся, хохляньде ебаные, бандеры... Четыре человека, четыре человек, хохла, ну не хохла, они чевыкают. Ебаные. Бандеры, бандеры. Да. Сожгли, э, сколько, девятнадцать машин. Четвером. Вот. Против наших девятнадцати машин, ну, у нас там было больше машин, где-то около тридцати, девятнадцати сожгли нахуй. Они вот прошли, там перекресток на дороге, деревня, через четыре дома. Ну, каждого там по пятьдесят этих РПГ, ну, крантометок, ну. давай ебашь, пока они нахуй, девятнадцать машин сожгли, ты сама проебались. Вот что не ждут, наши ебанутые, да ебашили или нахуй, они вон своих не жалеют, стреляют, а наши ждут, пока их вывезут, пока их завезут, блядь. Начали эвакуацию, вывезли десять тысяч человек с трех городов. Ого. Остальных не пускают вот эти вот бандеры. Ты хуй бы ними, нахуй бомбить по них, нахуй. Не я, видишь, пока. Ну да, не нельзя. можем ничего сделать. Да. А эти же где, сынок, чеченцы ёбаные. Какие? А, кадыровские. Ну, что... Да. А, ебать, это вообще вы, такой угар, мы сюда ехали, там холестом обожжённое, там стояли кадыровские команды. Это uh -huh. колонна, полностью колонна сгоревшая. Ну, да, да, да. Мы ну, ебашим, давай эти команды таранить потому что уж ты ебашим. Эти кадырцы, они вообще не понимают нихуя, мам. Они ебашим всех подряд, вот просто нахуй, они своих, на своим хуярят. Ебашь да. всех подряд, плюс нахуй, это глядят магазин, нихуя, им вообще все похуй понимаешь?